Приветствуем вас на канале компании «Дома на юге». Не забываем подписываться и ставить лайки. Сегодня мы на производстве «Евролос» компании «Евролос» в городе Краснодаре. Отгружаем станцию «Евролос Экопром 40». Сейчас будем пытаться поместить его в «Газельку». Сегодня компания дома на юге производит монтаж промышленной станции очистки евролос экопром 40 на коммерческом здании здание офисное центральной канализации нету приходится решать вопрос локальным очистным сооружением если у вас есть коммерческое здание гостиница магазин, на пивзавод даже мы ставили вот. То обращайтесь в компанию дома на юге и мы вам сделаем уникальное торговое предложение которое будет выгодно вам особенно если ваша компания использует систему налогообложения с НДС откопали траншею для прокладки канализационной трубы подводящей к станции отводящей от здания сейчас зарабатываем вручную Траншею. Будем просыпать песком и укладывать трубу с дальнейшей обсыпкой песком. Территория хоть и большая, половину котлована выкопали, а грунт девать некуда. Соответственно, принято решение сразу его вывозить. Сейчас подъезжает там второй КАМАЗ, второй трактор. Хоть и холодно на улице, но у нас здесь жарко мы ведем разработку котлована для установки станции очистки евролос это 40 как говорится есть трактористы есть экскаваторщики вот сегодня приятно работать стоишь смотришь человеку задал направление и он сам работает ведет по отметкам свой ковш на этом объекте мы устанавливаем Самую, самую младшую станцию из линейки Евролос ЭКОПРОМ, ЭКОПРОМ 40, размер котлована под него 2,40 в ширину, 5,5 метров в длину. Здесь он у нас получается достаточно глубокий, потому что глубоко подводящая труба. Монтаж за один день возможен бытовых станций небольших. У них небольшой котлован, небольшие кольца. Здесь у нас двухметровые приехали, большой объем стоков. Вот, поэтому за день мы при всем желании не успеем. Будем заканчивать уже завтра. И будем по-светлому снимать, как установлена станция, как стоят кольца. Сейчас самый ответственный момент. Мы опускаем станцию очистки. Евролос и Уже установлен дренажный колодец, подготовлен котлован. евролос экопром 40 установлен в свое проектное положение сейчас мы его пригружаем водой трактор уже стоит ждет наготове когда будет у нас песчаная засыпка обратите внимание за счет того что низко выход из здания и длинная очень трасса поставили два поворотных колодца евролос у нас ушел ниже уровня земли соответственно мы сейчас сделаем засыпку, а потом будем поднимать кирпичом до уровня земли и установим стандартные крышки от Евролоса. Евролос Экопром имеет круглую форму, форму цилиндра, а станция большая, поэтому мы ее устанавливаем на пригрузочную плиту и якорим канатами синтетическими. Синтетический канат не гниет, не подвержен гниению и так он дольше будет фиксировать станцию в исходном положении. При установке бытовых станций, таких как, например, Евролос-Про-3 для частного дома, мы не используем якорение, потому что у него есть пригрузочная юбочка. В станции Евролос-Экопром принцип работы такой же, как у станции евролос Грунт. Есть приемная камера, камеры с аэрацией и камеры сброса очищенного стока. Здесь в проме стоит два компрессора, в отличие от бытовых станций, где стоит один компрессор. Также здесь установлены две закладные для установки ультрафиолета для очистки и обеззараживания стока до 99 процентов на бытовых станциях стоит все по одному и один компрессор и один ультрафиолет компания Евролос комплектует компрессорные станции своего производства надежными компрессорами от компании Джекот в принципе компрессор китайский, но очень надежный станция ЭКОПРОМ-40 устанавливается 2,8 компрессора. Общее потребление 110 Вт в час. Во время монтажа станции Евролос Экопром 40 мы произвели разрытие траншей, разработку котлована для установки станции очистки, а также для установки дренажного колодца. Подключились к выходу из здания, проложили трубу, подводящую к станции, предварительно подготовив песчаную подушку. Дальше мы подключаем подводящую от станции трубу а, и включение в дренажный колодец. При устройстве дренажного колодца мы выполнили основание и щебня, так называемый дренирующий слой, а, выполнили установку трех железобетонных колец и крышки для них при установке станции Евролос Экопром 40 мы подготовили котлован сделали песчаную подушку установили плиту пригрузочную по ней также выровняли песочным, песочное основание закрепили канаты синтетические установили станцию очистки Закрепили канаты специальными зажимами, наполняем станцию водой и производим обсыпку песком. Покупка доступна в нашем интернет-магазине по адресу shop.domanayugi.ru Предусмотрены любые формы оплаты, в том числе с НДС и без НДС. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы и ставьте лайки.